что есть алкоголь алкоголь для человека это удовольствие без удовлетворения то есть человек выпил говорит ой кайф или покурил о кайф а потом после того когда он покурил то удовольствие получил, а удовлетворение не получил а человеческое сознание, оно так устроено, что после того, когда происходит удовольствие, обязательно должно появиться удовлетворение от удовольствия. И когда человек выпил и начал получать удовольствие, то у него начался бадун и никакого удовлетворения. И именно поэтому человек хочет вновь получать просто удовольствие без удовлетворения. Именно поэтому есть такие аспекты, которые очень эффективно и очень быстро могут помочь вам избавиться от плохой черты. Старайтесь в тот момент, когда вы пьете, говорить себе: мне не нравится то, что я пью, мне не нравится, я не получаю удовольствие мне не нравится, что попало, не нравится, не нравится это состояние головокружения, не нравится то, как я себя чувствую, не нравится. А на второй день, когда вы просыпаетесь, говорите себе никакого удовлетворения от того что я нет, нет нет на второй день когда вы просыпаетесь говорите наоборот все вчера выпил и получил полностью удовлетворение на год уже так напился на на год точно мне хватит и говорите вот такие слова говорите все получил удовлетворение мне хватило и так далее если эзотерические методы избавить человека от алкогольного опьянения Дело в том, что в эзотерике считается, что если человек, допустим, пьет алкоголь или употребляет наркотики, то этот человек служит злобным богам. Именно поэтому от алкоголя разрушаются отношения в семье, здоровье у человека. То есть хорошее существо ангел не будет человека разрушать, а злое существо черт какой-нибудь будет, злобный бог. Если человек алкоголик, будет произносить каждое утро такие слова «Я добрый, добрый человек, я служу доброму, доброму Богу» и будет это делать на протяжении всего дня несколько раз, то он бросит пить. Также, если вы мать, допустим, какого-нибудь ребенка или девочки, или мальчика, который употребляет, имеет плохую, плохую привычку, то говорите «Я добрый, добрый человек, служу доброму, доброму Богу». И после этого говорите «Я прошу за своего доброго, доброго сына, он тоже». Старается служить доброму-доброму Богу. И делайте это, повторяя одни и те же слова, как я вам дал сейчас многократно. К своему удивлению вы увидите, что в дальнейшем ваш ребенок, ну и собственно вы перестанете хотеть использовать плохую привычку.